Всем привет, друзья! Ну, думаю, надо заснять перед тем, как это выпустить видео. Сегодня я пока смотрела видосы, которые я снимала в эти выходные. У меня приходил дядя мой, которого я захваливала, перехваливала. И в итоге я смотрела видосы и увидела, как он у меня ворует с кастрюли пельмени руками. Я вначале посмеялась от души. Но ну, мне смешно было. Ну, конечно. Ну, ты, если хочешь покушать, ты попроси у меня, дядя. Я Фариде позвонила, Фаридой посмеялась. Я говорю, Фарида, я нашла вора. Она такая, что случилось? Я говорю, вот, дядя Валера, у нас, говорю, пельмени воровал руками из кастрюли. Если бы я знала... Я бы эти пельмени... <смех> Мне не жалко, ты попроси. Я думала, он не хочет кушать, но я попросила. Я говорю, чай будешь, буду? Но я всегда кормлю, если надо. А он, он учился... Я не то что жаловаться, да, я просто... Как? Я не знаю, я Фарид сейчас все высказала, да, все вот это. Посмеялась, конечно, его очень, очень сильно. Я сегодня же это закину видео. Я не смогу до завтра дотерпеть. Не надо, сегодня же это закинуть, так как. Короче, я оставила камеру снимать и не выключила. Оставила на стиралке, она у меня работала. А он не знает, когда камера включена и когда выключена. И он пока втихую, пока крутил мне помидоры. Посолит помидорку, съест. Посолит помидорку, съест. А потом, смотрю, он в кастрюльку залез. Хоп, в ротик свой. Закинул, зажевал, как пеликан. Быстро проглотил. Стоял, смотрел еще на именно эту камеру, на нашу. И жует прям на камеру. Представляете, друзья? Это надо видеть. Я сейчас закину в это же видео вот вот, после моего разговора я закину. Вы посмеетесь. Я не чисто пожаловаться, да, но это посмеяться надо над этим. Потому что это очень смешно, когда камера стоит и втихую что-то делают у тебя в доме. Ой, я не могу. Это просто нечто. Это, наверное, мне мне кажется, любые, многие так делают. Ну что, в кастрюле руками лезь, и это слишком. Ладно, помидорку там солью. Дарина упадешь. Буха, буха, ты что, дождь? Все. Без комментариев, короче, сейчас закидываю видео. И сегодня к вечеру оно выпустится у меня, друзья. И вы будете это видео смотреть. Фарида говорит, Фарида спрашивает, мам, когда закинешь? Я говорю, сегодня уже закину. Посмеешься, говорю. Ой, ну вообще, я сижу, и у меня глаза на лоб. Я просто терпеть не могу, когда руками в кастрюлю лезут. Это терпеть не могу, не выношу я просто этого. Я детей за это ругаю, а тут дяденчик залез руками в кастрюлю. Вот это как понимать, я не понимаю. Я его за это наругаю, за то, что он в кастрюлю лазил у меня. Кошмар. Я... Нет, я не буду его ругать. Я ему включу видео и скажу, что, Валер, там происходит? Ругать не буду. И посмотрю на его реакцию и включу камеру, друзья. Я его позову, да, Надняк, я его позову, Включу камеру и включу это видео, и будем, и все понаблюдаем за ним, что он будет делать, как он будет на это реагировать, какая у него реакция будет. Вы согласны со мной, друзья? Если согласны, пишите комментарии, мы это заснимем. И не говорите, что там, а, хотела засрать, не засрать, нет, я никого не хочу. Но просто это прикольное видео, я просто не могу его не закинуть, мне надо его. И хочу услышать вашего мнения, Что вы думаете насчет этого? Все, закидываем. Короче, друзья, еще что хочу сказать, э -э которое видео я снимала, что мы там делали, мы вообще мы в принципе снимали хреновую закуску, как мы с ним делаем. А -э в это видео я сегодня вот которое вечером закину, у меня Давид пришел, мы с ним посмеялись от души, у меня аж слезы текли, я опять смотрела это все опять смеялась и решила я вырежу там, где он у меня хавает в тихую где, короче, такие моменты э, прикольные, я это закину вот в этом видео. И э, где мы делаем с ним хреновину, ну там, снимаю полностью видео, я закину э, на днях, на днях закину... Э, и сегодня я хочу, сегодня, если он получится, если он придет, дай Бог, я к нему позвоню. Но это я все засниму на видео, как это все будет происходить. И вы все увидите сами. Кто не подписан на нас, еще подписываемся обязательно, потому что будут у нас интересные моменты, моменты из жизни, приколы, моменты, всякое всякое всяко всяко Так что и обязательно ставим лайки, ставьте лайки, потому что я только ради вас стараюсь это все сделать, все. Всем пока-пока, до новых встреч и пишем комментарии, смотрим наши видео. Все, всем пока-пока. Ни хрена пропускать, помидоры-то больно хорошо. А глаза как раз болят. У меня аж глаза красные, бля. Как вампира. Вылезти, куда Ты опять Аминка ты большая! А сок, ага. ага. Так, давай гузе. Да, я забыла сказать, ставим лайки, обязательно ставим лайки. Дима говорит, ты, мама, забыла сказать. Включила и говорю я вам, ставим лайки. Вам не сложно, нам очень приятно. Пока-пока и э, мотивируйте нас на снятие видео, то есть меня, то есть мотивация идет от вас очень сильно. Все, точно. Всем пока-пока.